Я тут немножко это самое подобрал. Сегодня мы чествуем царицу Александру. Я тогда с этой песни начну. Потому что вот перед нами портрет икона, который написала Мария Гордеева. Вот. И удивительная, конечно, проникновеннейший образ. Вот. Песня, которую тут строчка, Царица Александра, Архангел и Это вот из моей песни. Да, еще хочу сказать, что эту песню... Благословил патриарх Алексей II. У меня три песни есть, и им лично Вот Царица Александра. Может, кистоя, Как удобно. Молитвенно, и скромно Я перед целым миром Сказать не побоюсь Царица Александра Архангела подумала, Что для времен последних Вымаливаю Русь, царица Александра, вам подобно, что для времен последних. Вымаливаю Русь, приняв окой кротко, на Бога у. По подвигу подобной тебе на свете нет. Любимица Христова за Русь святую пала При чистой уповании. И Серафима свет, любимица Христова, За Русь святую пала, при чистой упованье. И Серафима Саровского, свет метется, пропадая, народ слепой, и пленный, возлюбленный тобою, Потопленный в слезах. Царице Александре Среди цариц вселенной, Как матери России, Нет равной в небесах. Царице Александре Среди цариц вселенной Как Матерь России Нет раной в небесах Ты пять святых для Бога И церкви народила Пред страхом иудейским не дрогнула в ночи. Царица Александра победила, И нас, плененных ныне, победила. Не умолкая Твое Святое имя Томится дух Изнывший Изнемогай Вот Царица Александра молитвами Твоими Распятую Россию Помимо Господь живет в раю у Бога Святая Седмерица. Их имена святые мы знаем на июсть Царицу Александру. Филиппу. Царицу, убитую царицу, Из ада молит Русь. Взойдет в сердцах народных Любовь твоя старицей, Духовною пшеницей Молитвенно горя. Царица Александра, великая царица, Любимая царица священного царя. Царица Александра, великая царица, Моя царица Священного Царя Давайте вместе Царица Александра Великая Царица Любимая Любимая Царица Священного Царя Еще раз Царица Александра Великая царица, Великая царица, Священная.